Всем доброго! Давно мы с вами про ссылки не говорили. Некоторые, наверное, думают, что они уже даже не нужны. Нет, нужны. Особенно под Google. И как в моей старой шутке, ссылки – это зло. Вот смотришь порой на проект с застывшими позициями и понимаешь – зла не хватает. А вот где именно не хватает, нам поможет рассмотреть Ахревс. Логинимся в Ахревс и переходим в сайт explorer Ведем анализируемый сайт. Сегодня рассмотрим ваш Почему? Ответ прост. Даже те, кто называет себя Гуру Продвижения, выросли на книге Игоря Шманова. И поэтому сайт будет показательным. В плане старого, нового и, естественно, ссылочного. Введем домен. учитывать протоколы. Анализировать все ссылки на домен и поддомены. Искать. Перед нами общая сводка по домену. Ахрифс Ранг. Название говорит само за себя. И, в принципе, он нам не интересен. Домен Ранг и Уру Ранг. Это некие аналоги педжанг-угла. Как они сами говорят, что формула упрощена. Саму формулу, а также разъяснение, можно увидеть, прочитав статью Александра Садовского «Растолкованный педжанг». Ссылка на статью будет в описании. Если кто не знает, то Александр Садовский – это бывший seo который перешел на работу в Яндекс и долгие годы возглавлял поиск Яндекса. Несмотря на то, что с октября 2014 года мы больше с вами не можем увидеть значение педжанг, он по зеленой Google по-прежнему учитывается ранжировании сайтов. Почему между этими значениями такая разница? Домен ранг — это нечто суммарное для всех страниц домена, а url ранг — это только для конкретной данной страницы. В нашем случае для главной страницы сайта. И каждая ссылка вот с этой страницы забирает часть веса. А сквозные, Например, ссылки с остальных страниц сайта на главную формула Ахаревс не учитывает. Что нам дают эти значения? Понимание общего количества ссылок на наш сайт. Если ссылок много, но эти значения низкие, Качество оставляет желать лучшего. Как говорится, ссылок не должно быть много, они просто должны быть хорошими. Далее, бэклинки и домены доноров. Рекомендуем ориентироваться не на общее количество ссылок, а на количество ссылающих доменов. Сквозные, то есть ссылки на одну и ту же страницу, с одинаковым либо схожим анкором, могут по искренней системе склеиваться и просто считаться как одна. Ключевые слова, органический трафик и стоимость трафика к анализу ссылочного профиля не относятся, и мы их опустим. Динамику Ахревсранка, как мало информативную, мы также рассматривать не будем. Динамика изменения доменов доноров и ссылочных страниц за все время представляет лишь познавательный интерес. А вот за 30 дней уже есть смысл рассматривать. Особенно, если до этого проводились работы по ссылочному. Месяц назад разметились ссылки, а они не отразились. Весьма возможно, качество доноров было не очень. Ничего по ссылочному не делали, а график показывает резкий рост? Следует разобраться, Они а проискли это конкурента. Некоторые из них до сих пор ошибочно считают, что лучше завалить сайт конкурента, чем продвигать свой, и прогоняют ваш сайт по линкопомойкам в надежде, что Google либо Яндекс вас за такие ссылки забанит. Нет, наказание за некачественное ссылочное действительно есть. Это минусинск у Яндекса и пинвин у Гугла. Но поисковики в большинстве случаев прекрасно умеют разбираться, когда это происк конкурента, когда ваша собственная глупость? Но расслабляться не стоит, поэтому резкий беспричинный рост – это повод для анализа вашего профиля. В левом боковом меню кликаем «Новые», выбираем дату либо период и смотрим, откуда взялись эти ссылки и какого некачества. Как бороться с некачественным ссылочным? Вот здесь очень скоро появится видео, поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить, а мы с вами двигаемся дальше. Резкие падение тоже повод для анализа, что произошло. Только в левом меню выбираем уже утраченные, А далее по аналогии с появившимся. Redirect. Возможно, страница переехала на новый адрес. Проверьте. Если эта страница доступна и ссылка на ней присутствует, то больше ничего делать не надо. Ссылка удалена? Вот тут уже нужно разбираться. Почему? Особенно, если вы заплатили за ее размещение. Анкоры. Тут нам покажут наиболее популярные тексты ссылок на ваш домен. Зачем это нужно? Для контроля естественности ссылочного профиля. За излишнюю распигованность коммерческими ключевыми фразами анкрлиста могут и наказать. То есть следует соблюдать некий баланс между коммерческими и естественными ссылками. Количество известных сервисов страниц анализируемого сайта. В доменах донора интерес представляет только процент до ссылок. Чем он больше, тем лучше. Но не надо стремиться к процентам, это уже выглядит ненатурально. Домены зона EDU уже давно не считается трастовой, а ссылки с правительственных сайтов Подавляющая большинство проектов. Не грозят. От слова совсем. В бэклинках обратно же смотрим на соотношение до фолу но фоллоу. User Generate контент, Контент с двумя пользователями. Сюда попадают ссылки, ассоциированные с блогами, форумами, комментариями под статьями и так далее. То есть, если вас говорят, то это может быть положительным маркером для угла или Яндекса. Далее ссылок к текстам, изображениям, редиректам. Помимо тех редиректов, что мы разбирали выше, сюда также попадут ссылки с джамп-страниц. Некоторые сервисы либо CMS организуют переход на внешние ресурсы через собственные промежуточные страницы. Ярким примером будет ссылка в ВКонтакте. При таких переходах, редирект, анкорный текст не учитывается, и ссылка становится безанкорной. То есть такой же, как ссылка изображения. Передает только статический вес. И тематика страницы донора, и текст ссылки значения уже не имеют. Распределение ссылок по рейтингу URL покажет нам наши возможные проблемы с некачественным ссылочным. Но не обязательно. Так возможно, что это ссылки с новых страниц, которые просто еще не успели набрать вес. Но нужно анализировать. И вот тут мы плавно пришли к тому, чего же нам тут не хватает. Мы видим сводку по домену. А вот карту ссылочного, распределение ссылок по страницам нашего сайта, нам уже не покажут. Вернее, мы можем это увидеть в некоторых разделах из левого меню, либо анализируя каждую интересующую нас страницу по отдельности. Но это будет крайне неудобно и совершенно ненаглядно. Для более подробного анализа мы воспользуемся экспортом общего списка, перенесем его в Google таблицы и уже в следующем видео, ссылка на который находится в верхнем правом углу экрана, пройдем более подробный анализ карты ссылочного, заодно сравнив его с нашими конкурентами. А обзор 2.0 мы с вами не рассматриваем, так как там по теме ссылочного профиля практически ничего нет. Только сравнение изменения количества ссылок с конкурентами, что никакой практической информации для нас не несет. Разбор инструментария левого бокового меню для удовольствия зрителей, пожалуй, тоже вынесем в отдельное видео. На этом обзор возможностей дашборда мы с вами завершаем. Остались вопросы? Задавайте в комментариях. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был Академия До встречи!